Привет ребята, добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами обсудим почему у нас токен Байбита упал вот в такое вот днище 40 центов до 25 центов, почему у нас токены FTT летают то в ту, то в другую сторону. В общем эта история интересная, я думаю вам это стоит послушать и как бы если вам такой контент зайдет, то не забудьте обязательно поставить лайк, подписаться на канал, такой контента будет выходить намного больше. Кирилл не выпускает, я лично не могу разобраться почему у нас падает FTT, поэтому пришлось делать все самому. В общем, захожу, я такой в твиттер, и в твиттере вижу то, что стоит основатель биржи Binance, жмет руку основателю биржи FTX. Вроде как все круто, вроде как друзья. Однако, короче, какая тема происходит? Глава биржи Binance опубликовал серию твитов, где... Ну давай, ну потом посверли, пожалуйста, дай до доснимай ролик, и потом сверли вот сколько тебе хочется. Как он мне уже, конечно, надоел. И в общем, Сизи написал, то что Binance в рамках стратегии выхода из инвестиций FTX получила 2.1 миллиарда долларов в США в BUSD и FTT. И теперь э, CZ планирует продавать FTT свои вот эти вот токены на протяжении нескольких месяцев, чтобы уменьшить влияние вообще на рынок. Потому что если он прям по рынку продаст, он просто весь стакан выкупит и токен прям в самое-самое днище улетит. Короче, может быть и жестко, может быть некрасиво. Потом ему поступает предложение. Если вы хотите свести к минимуму влияние на рынок, на ваши продажи в FTT, Alameda с радостью купит все эти вот у вас токены по 22 доллара. Чтобы вы понимали, 22 доллара это где-то примерно было вот здесь. Здесь сизи написал про эту тему Все начало грубо говоря падать Короче все стало некрасиво Но тут пишет то что Аламеда все вроде как готова выкупить И вроде все должно быть нормально Сторону создателя Binance было много таких вот претензий Потому что ну вот если у вас есть два похожих бизнеса Зачем совать палки в колеса другому Потому что рано или поздно эти палки всунуть тебе Ну посмотрим что будет дальше Потому что сейчас конечно он негативно так вообще высказался Про этот самый FTX Про токены FTT Если вы посмотрите на график как вчера у нас произошло падение, прям вообще, я бы сказал такое колоссальное. Вы представьте, сидел кто-то с портфелем, они верили в FTT, а в биржу FTX, у них там все было круто, а тут падение на 30 за одну ночь. Сейчас, конечно, это падение уже там 18 составляет, что будет дальше непонятно. Но чтобы все это дело спасти, я думаю, этот токен у нас может еще дальше много падать. Но что самое интересное, почему я вообще решил записать данный видеоролик, то, что у нас э, токен биржи Bybit вот и э, Упал до 25 центов Я такой конечно просыпаюсь, думаю что за ерунда Конечно круто если кто-то это все увидел Закупился, он сейчас тут уже имеет неплохой профит Но что меня сподвигло, я думаю а причем тут токен Байбита да? Но потом я нахожу твиттер Колинву И здесь есть вот такая вот интересная новость Биржевой токен Байбита внезапно упал на 20% в течение часа И CT также упал на 20% В 2021 году Almeida Research преобразовала 3,3 миллиона FTT, 1% от общего объема, в 100 миллионов токенов бит И то есть получается то, что две стороны имели те самые токены по одному проценту, и их были обязательства не продавать, грубо говоря, эти токены в течение трех лет. SEO биржи Bybit, так же как и сообщества считают то, что кто-то нарушил договор о непродаже токенов, то есть представьте, если бы начали забрасывать эти самые токены, байбиту тоже, точнее токенов бит тоже было бы плохо. Также в дополнение Колин Ву написал то, что если Аламеда 100 процентов миллионов токенов бит то они смогут получить только 30 миллионов долларов сша и на самом деле если вот эту вот сумму если и это даже сумма надо те-то самые 30 миллионов долларов сша то это значит что реально вот у Аламеды и ftx уже начинаются проблемы с ликвидностью а это ребят на самом деле плохо и это плохо не только я бы сказал там для Аламеды, для FTX это вообще плохо для всего рынка. Потому что мало того, что подорвется доверие людей, подорвется доверие каких-то регулирующих органов в этой отрасли. Короче, может быть, все реально хреново, если вот эту всю тему дальше разжигать, может быть, все реально плохо. Вот представьте, чтобы там как-то спасти свои инвестиции, вынуждены они будут продавать токены бит. Продавая токены бит, они дампят. И, грубо говоря, подрывают отношения к бирже Bybit. А потом, ну, по-любому, найдутся люди, которые захотят как-то загнобить тот же Binance. Сизи, с которой это все и началось Есть такой вот хороший счет твит у создателя Биржи Окекс. это Если, к сожалению, FTX станет еще одной луной Никто в отрасли, включая Binance Не выиграет от этого несчастного случая И клиенты, и регулирующие органы Потеряют доверие ко всей отрасли Я надеюсь, Сизи подумает о прекращении продажи ФТТ и заключении новой сделки Если сделать пару выводов Из этой всей ситуации, да, конечно Можно вот на таких вот движениях зарабатывать Особенно скальперы, которые торгуют пробои уровней Я лично сам вчера церковал целый вечер сидел ждал пробой этого уровня так и не дождался но во всяком случае да на это можно заработать но опять же вот такие вот движения э, вот такие вот продажи это на рынке ребят нехорошо потому что мало того что страдают обычные люди которые купили токен которые поверили в это все но и страдают доверие конечно в будущем это возможно как то там отрастет выживут сильнейшие но опять же если у вас есть возможность помочь кому то своему другу то я думаю надо помочь они а вот заниматься просто убийством бизнеса друг друга относительно токена FTT и токена Бит, я вам вроде все рассказал, посмотрим что вообще будет дальше сегодня у нас как вы видите рынок я бы сказал такой неприятненький ты открываешь все такое красненькое блин, хочется уже такой зеленки что все росло, что все было круто но пока что так, и вообще ребят напишите потом как вам такой формат видеороликов сегодня я вам еще хочу так быстро в двух словах рассказать о Inbox марафоне. это наш продукт который появился, часть прибыли от этого марафона у нас уйдет на благотворительность. Я потом сделаю отдельный видеоролик на эту тему, покажу куда ушла часть денег, для чего это вообще сделано. Есть ребята, которые приходят на какие-то марафоны, какие-то приколюхи, и они от марафона не берут там чего-то полезного, возможно, где-то не разобрались. Поэтому я решил сделать такую тему, то что те ребята, которые даже, возможно, не получили каких-то знаний, они потом свои деньги, грубо говоря, отправляют на благотворительность. Штука прикольная, ни у кого такого не видел, да и плюс от тебя тоже хочется занести что-то на ту самую благотворительность. Мы лично команда из пяти скальперов, которые живут с трейдинга, у каждого положительный ПНЛ, у нас открытая статистика, можно спокойно все посмотреть, опыт торговли от года до 6 лет, в основном мы практики, не теоретики, мы не любим теорию, мы в основном опираемся уже э, на ту самую практику, на результат. И мы торгуем больше, чем просто графикой, потому что те, кто торгует просто теханализ, они не видят, что происходит в стаканах, что происходит вообще на самом деле. Вот все ребята, которые есть в нашей команде, наша задача это рассказать механику, на правой уровне показать все это на практике разобрать чужие ошибки ребят и получить результат собственно также мы хотим создать комьюнити этот марафон подойдет для тех кто вообще новичок не шарит в скальпинге для тех кто имеет по торговле но также еще не смог выработать собственную систему те кто готов работать над собой улучшать свои навыки и для тех кому нужна вообще команда комьюнити э, кое-то для выявления каких-то своих ошибок и для саморазвития я думаю по этому плану понятно самое интересное это тарифы марафона есть у нас на наблюдателей хочу на разбор если попробовать рассказать простыми словами хочу на разбор это те люди которые получают доступ к обучающему какому-то материалу в видеоформате далее мы будем с каждым человеком разбирать сегодня дневник смотреть на его торговлю потому что если он посмотрел обучающий материал он должен по факту уже хорошо торговать если он торгует плохо мы смотрим его ошибки разбираем каждую сделку если он делает какие-то вот тупые действия если он там поддается эмоциям ну мы будем естественно ругать Потому что если мы не будем его ругать как он будет добиваться результата а так мы будем его ругать мы будем делать какие-то взыскания чтобы у там была мотивация не допускать ошибок ну грубо говоря наша задача чтобы он получил результат и не наступал на одни и те же грабли мы не будем там как-то человека жалеть или что нет наша задача реально научить я бы тоже знаете когда пришел в трейдинг я бы хотел чтобы на меня покричали я бы хотел чтобы мне показали где у меня ошибки чтобы я реально начал быстрее и пришел к тем самым заработкам дополнительно к этому всему вы получаете доступ к закрытым чату, марафон комьюнити, это то место, где вы сможете на протяжении месяца задавать любые вопросы, можете вообще там писать, блин, Максим, а это хорошая ситуация, блин, Максим, а как там стакане, а как там то, а как там это, это, короче, гемор для нас, но тема вроде как прикольная, а наблюдатели, это те ребята, которые тоже получают доступ к... Э, грубо говоря видеоматериалом, но в то же время они не могут показывать свои сделки, мы не будем разбирать их сделки, они будут только наблюдать, как мы разбираем сделки других людей, как мы их доводим, грубо говоря, до результата. Но параллельно эти ребята получают доступ к треммам с торговлей там, где мы будем с этими ребятами торговать, и также они получают распределение в локальной комьюнити. Вот смотрите, у нас есть команда Ebackscale, это те ребята, которые у нас в команде, которые будут вместе со мной проводить данный марафон, и получается то, что эти ребята внутри друг друга, грубо говоря, в некотором моментах опускают, говорят вот ты, блин, дурачок, потому что ты там открыл, там не надо было открывать. Если где-то кто-то терпит какую-то просадку, они сидят, ну брат, не расстраивайся, все будет круто. Короче, есть такой локальный комьюнити, где люди друг друга, грубо говоря, за какие-то ошибки набит а за какие-то ну такие плохие уже там расстройства, наоборот, где-то поддерживает. Поэтому вот что такое комьюнити. И по факту после этого марафона я хочу распределить, вот знаете, есть одно будет большое такое комьюнити во время марафона, когда мы заканчиваем марафон, бум, и много таких маленьких комьюнити по 2 человека, И каждый примерно должен делать так же. Не знаю, получится, нет? Вроде штука прикольная. Старт марафона 15 ноября. Можно вступить до 14 ноября. 14 все уже будет полностью закрыто. Один месяц. Дорожная карта. Можете посмотреть, что тут по датам. Публикация ролика с благотворительностью до 31. -го. Ну и, собственно, отзывы у нас появятся. Будут и такие марафоны? Еще не знаю. Если нам понравится с командой, если отзывы будут вот такие, то конечно будем проводить, а если отзывы будут такие, знаете, слабенькие, мы посмотрим то, что нам возможно не нравится, забирает много энергии, то конечно такое проводить не будем. Ну и собственно какие уроки э, здесь у нас будут, тоже можете все это посмотреть. Также скажу то, что мы ничего не ориентируем после покупки продукта, это то же самое, что вы знаете, пойдете на какое-то обучение, но ходить на обучение не будете и там заниматься сами не будете. Ну понятно, вы ничего не добьетесь, мы лично дадим вам все, что может помочь, если вы будете вместе с нами работать, я думаю все у вас получится а если будете халявить, ну извините меня, так ни одно обучение вообще не работает ну а также я хочу сказать, то что да, конечно, этот продукт, вся ерунда но у нас есть и бесплатное обучение, это для тех, кто там э, не желает платить за что-то, телеграм канал, закрепленное сообщение, мбакс трейдинг, пожалуйста, здесь уже все расписано, это опять же для тех кто не хочет что-то покупать, тут мы вроде разбирали, вроде все прикольно, некоторые инфа устаревшие, некоторые еще актуальная. В общем, кто вообще ноль и надо разобраться бесплатно? Вот, пожалуйста, смотрите. Всем, ребят, большое спасибо за просмотр. Если ролик в плане крипты вам был полезен и интересен, то обязательно ставьте свой коммент в описании. Всем удачи, всем профита, счастья мира, добра и, как говорится, всем пока!